С вами Катамхали, немецкий линкор 10 уровня Гроссер Курфюрст, карта Слезы пустыни, игрок Ашим-2001 Первый залп не особо удачный, 5805 Ну ничего не поделаешь, когда стреляешь по легким крейсерам, такая картина частенько происходит Сквозные пробития, никуда от этого не денешься Сейчас смотрю, думаю, бой, просто мечта для линкора. Четыре эсминца, две подводные лодки. Для полного счастья только не хватает еще авианосца. Было вообще замечательно. Летит здесь вперед Миссури уже еще немного и войдет в зону действия БМК. Паузу делает Гроссер Курфюрст перед залпом. Ну, ждал пока довернутся все башни, чтобы сделать полный залп. А тут оп, и 8700. Ну, ничего, нормально. Сейчас Мисури так хорошо подставляет борт. Успеет, не успеет гросс. Разворачивается Миссури и... Сто метров не хватает каких-то да для того, чтобы начало работать ПМК. Ну и не хватит. Ну, тут уже ПМК по эсминцу начал работать. Кто там у нас по центру? Гагера. Ну, Четыре глубинные бомбы в цель попали. Кроссер не боится, идет вперед. Пофигу, что там подводная лодка по курсу где-то. Ташкент. Вот оно началось. Сейчас, по-моему, надо уходить налево, да, торпедной атака от подводной лодки не угодит. Вон, Вон они как раз торпедные. торпедные. Свидеть-то подводную торпеды лодку прямо по курсу. Да, ну так, чисто по направлению видно, откуда идут торпеды и туда Гроссер отправляет прямо по курсу. сброс глубинных бомб. Не удалось здесь увернуться, ну и вторая, наверное, тоже попадет в цель, но зато еще четыре глубинные бомбы выхватывает подводная лодка. Гроссер давит идет вперед. Что нам ваши там торпеды, да? работает по Шарли-Мартелю. Счет пока что 3-2. По Еще идет одна торпеда. Так по одной торпедке скромно отправляем. Может, попадает в цель. Нет-нет, но... а прочность-то уменьшается. Уже менее 70 тысяч. она и подводная лодка. У нее уже осталось всего 1720 единиц прочности. По-моему, если сейчас губинные бомбы в цель попадут, то до свидания, подводная лодка. Вот такой фокус попадает гроз просто со всех строр... сторон. Три линкора не сменят, но минус Шарли Мартель и минус подводная лодка. И при этом как-то как-то вяленько противник то, то есть, отыгрывает. Да, здесь, в принципе, Миссури, два Цитана. А самый раздражитель — это Ташкент. Настреливает ПФК по Ташкенту. Уже больше половины прочности потерял Гроссер. Два пожара, аварийка на КД. но срок продолжает, продолжает лететь. Иван противник страйки разбегаются. Эта торпеда от Цитана проходит мимо. С двух бортов ПМК работает. Да слева по Миссури, справа по Ташкенту. Есть два пожара, это по моему на Месули. Ну может там и Ташкент загорелся. Через 20 секунд можно будет вылечиться. Есть минус цитум. Вражеский инкор потоплен. Ташкент. А, нет, Ташкент, думаю, куда делся, уничтожили. Нет, Ташкент там заостровали прячь. Наша получила преимущество. Ну, 5 секунд Немаладки и Гроз будет еще жить. Заработал поддержку, врубает хилку. Опять повесили на него пожар. Да, конечно, хорошо. Грос в этом бою продавил флаг. Команда противников рассыпалась. Минус еще один. Ну, Гросс еще поживёт. А тут вражеский Гросс. У него прочности гораздо больше. Сближаться опасно. Ну, что то по-моему, он спит. Да, это такой подарок напоследок. Спящий Гросс Сразу зал 20 с лишним тысяч урона. На общий уже переваливает за 200 тысяч. Настреливать ПМК. Есть еще залп, сейчас кормовые орудия еще довернутся. Ну что, успеет Гроз четвертого уничтожить. Потому что он, кстати, вражеский сминится недалеко, смотрю, Симакадла. сейчас, конечно. Прочности мало. Здесь просто ПМК. Гроз вражеский мог подобрать. Есть. По есть. Четвертый уничтоженный противник. Еще и подводная лодка недалеко. Через три секунды, конечно, можно будет отхилиться, но прочности все будет маловато. Да, одна торпеда от Симакадзе какой-нибудь и все. Ну или парочка от подводной да, лодки. Симакадзе где-то совсем рядом должен начинает разворачиваться, но ну, есть там вот кому посвятить, да, две подводные лодки союзные идут, два эсминца. Есть, три глубинные бомбы попадают в цель. Урон уже 248. засвечивает, засвечивает Симакадзе и ПМК. Что там? 5 тысяч прочности. Не так-то и много. <laughs> Есть! Берет, берет! Кракена 253 тысячи урона в общей сложности. Ну, еще по подводной лодке можно еще глубинных немного сбросить. За На подводной лодке иногда могут попадать такие, да, неприятные ситуации, когда вот так -то. Несколько кораблей с возможностью сброса Вот таких вот авиаударов Глубинными бомбами да, В одну кучу накидают и Зачем он на подводной лодке Я сейчас не понимаю, сплыл на поверхность У меня там еще автономности Было целый вагон Нет, он зачем-то сплыл Его в итоге кто-то из главного калибра там добрал да? А, вон, Венеция В общем, ну и какие тут, да, у Акицуки уже Один против восьмерых все.